На Воронежском авиазаводе увеличат производство комплектующих для самолета МС-21. На предприятии будут выпускать мотогондолы и пилоны для российского двигателя ПД-14. Производство комплектующих для самолета МС-21 увеличит на Воронежском авиазаводе. Это связано с тем, что до 2030 года по госзаказу планируют выпустить 583 лайнера. Об этом заявил премьер-правительства Михаил Мишустин в рамках рабочего визита в Воронеж, сообщила российская газета. Комплектующие для пассажирского самолета mc 21 300 планируют выпускать на ВАСа в 2022 году. В настоящий момент предприятие ведет разработку мото-гондол, отсеков для размещения двигателя, и пилонов для российского двигателя ПД-14. Работы проводятся для различных самолетов ПАО-ОАК. Чтобы наладить серийное производство, придется увеличить штат авиазаводов в Иркутске, Ульяновске, Казани и Воронеже. Для этого необходимо дополнительно принять более 25 тысяч. Высококвалифицированных специалистов, сообщает российская газета со ссылкой на премьер-министра. На строительство самолетов в трехлетнем бюджете заложено свыше 45,5 миллиарда рублей. Но, конечно, госкорпорации и авиаперевозчики будут расширять авиапарк за счет и собственных, и заемных средств, в том числе привлекать для этого деньги фондов, цитирует издание Мишустина. В течение трех лет они смогут получить из фонда до 279 миллиардов рублей. Эти ресурсы будут выделяться по льготной ставке. На сегодняшний день сборка и производство mc 21 300 проходит на Иркутском авиазаводе. В 2021 году лайнер провел первые тестовые полеты. На одном из первых образцов МС-21-300 в Воронеж прибыла часть высокопоставленных московских гостей. Также сейчас три лайнера уже находятся в цехе окончательной сборки. В 2022 году перед эксплуатацией будет проводиться ряд испытаний. Во втором полугодии МС-21-300 поставят авиакомпания Россия. Генеральный директор ПАООАК Юрий Слюсарь встретился с Михаилом Мишестином и губернатором Воронежской области Александром Гусевым на Воронежском авиазаводе 20 января. В этот же день на предприятии прошла закрытая презентация борта самолета МС-21. Кадры изнутри опубликовали в сети. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.